Возьмите семечки, положите сырые, чтобы хоть подсолнухи росли, когда вы здесь прячете. и вас, дураки, блядь, сами, чтобы вы шли отсюда. и вас уже, блядь, никто не вывозит. Вы воняете сюда. Нам не нужна, грубо не весна, нахуй, мы сами разберемся. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники.